Надо слов уже так много сказано, Послушай тишину и ночью без снов, И так обидой, и буквенной измазана Полотнище у алых парусов Не радует, не греет одиночество, Коснулись, разошлись вперед-назад встречи — только временное общество, Трагедии, мелодрамы, клаунат. А что я помню — нежный трепет пальчиков, Никто, как ты, никто и никогда. Дрожали, согреваясь, пара зайчиков, Мечтали, что вдвоем и навсегда. Прыг-скок-прыг-скок, прыг раскачиваясь в стороны. Встал, сел, ушел, вернулся, снова сел Маячат тени серые за шторами Забывших оторваться наших дел Прощальных слов, разорванные клочья Затерянных брожений, резких фраз Снимаем свои маски Только ночью Где сладкий солнце единяет нас А утром Снова боль за нитку дергает Вперед по нитке Дел мне в проворот Боишься вспомнить Сразу что-то екает И прошлое прорвется И замрет Боишься вспомнить Сразу что-то егает, И прошлое прорвется, и замрет.